Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака водолей на сентябрь месяц. Вначале я хочу поблагодарить Наталью и Лену за донаты, как всегда. Огромное вам спасибо за помощь и поддержку. И сейчас давайте перейдем к раскладу, дорогие водолеи. Посмотрим, какие задачи перед вами стоят. Какие события вам помо помогут достичь, этих, выполнить эти задачи. Колесо фортуны давно у нас не было в задачах такой карты прекрасной. Колесо фортуны – это удача. Это начало нового цикла. И ваша задача вот стоит начать новую жизнь, начать какой-то новый виток в своей жизни. И для этого будут какие-то удачные обстоятельства. Так. Совет по этой карте, да? Доверься судьбе в этом месяце, проанализируй повторяющиеся какие-то ситуации в своей жизни И если что-то будешь принимать решение для каких-то действий, тщательно выбирай время И вот этот цикл да, колеса фортуны, он где-то на полгода идет вот Что-то вы закладываете в сентябре на полгода Что это, может быть финансовая какая-то удача, может жизненная какая-то удача Смотрите, что вам предлагается да, в этом месяце Потому что любые возможные шансы, они вот закладывают вот этот цикл. Поэтому будьте очень внимательны. Давайте посмотрим теперь. Ну, а кстати, для кого-то может это еще какая-то важная поездка будет, потому что колесо фортуны – это дорога. Давайте посмотрим по событиям. Паша Жезлов, первая карта. И карта говорит о том, что э, вопросы детей – у кого есть дети, да, выйдут на первый план, будете решать их. А второе – это какие-то новости, какие-то дороги могут быть у вас, да. А вот вторая карта, которая говорит про дороги, важны. Наблюдайте, отправляют, может быть, вас неожиданно в командировку, не отказывайтесь, да, потому что дорога как-то изменит вашу жизнь в лучшую сторону. А эта карта говорит, что все будет честно, все будет разумно, все будет справедливо, ничего не бойся все будет гармонично, ты получишь даже, может, того, чего ты не ожидал да, от этих поездок. Ну и хорошие новости, вот чтобы поехать, надо дождаться каких-то новостей, а потом уже ехать. Или если вы будете принимать решение, то нужно дождаться тоже какой-то информации и потом принимать решение, ну, как бы не торопиться в этом плане. Что еще? Это какой-то шанс, какое-то, может быть, предложение по работе, да, или, может быть, съездить куда-то, или новую должность, или новую работу вам могут предложить в этом месяце. Новое сотрудничество. И карта говорит, людям этим можно доверять, вот кто будет предлагать, да. Хоро... В общем, хороший шанс, хорошие возможности. Совет по этой карте. Принимай предложение, использую шанс, рискни, может быть, да. Будь предприимчивым, инициативным. Начни какой-то новый проект. Изучи все возможности, которые приходят. да. И будь, главное, уверен в себе. И тогда все у тебя получится. Колесо фортуны, кстати, о том же говорит. Когда человек уверен в успехе и уверен в себе, у него все получается. Итак, вторая карта. Король Жезлов. Вторая карта жезлов ⁇ это ну, намек на то, что у вас вот рабочие именно процессы да, волнуют. Или это может быть мужские какие-то карты с мужчинами, что-то связано. Да? Король жезлов говорит о том, что ты должен взять на себя какую-то ответственность, ты должен не бояться вот этих перемен, ты должен, или должна не бояться каких-то должностей, да, какой-то ответственности. Бери на себя, ты справишься. И сила, и воля, и опыт у тебя есть. Еще карта может говорить о том, что если вы какие-то планы строили, да, то они достижимы, реальны, и вы можете их добиться, просто приложив какие-то усилия. По этой карте, конечно, нужны личные усилия, не там чья-то помощь, да, не чья-то поддержка, а именно ваши личные усилия. И тогда успех обеспечен. Ну, хотя я сказала, там не, не жди ни от кого, да, личные усилия помогут, но вот по этой карте может быть, конечно, еще и вот такое быть, что э, вышестоящий да, человек или начальник, или отец, или муж э, могут да, э, посодействовать в, какие, в решении каких-то вопросов, помочь. Так, может быть полезно какое-то знакомство в этом месяце, да, э, ситуация, в которой потребуется умение владеть самой собой проявлять свою волю или принимать ответственные вот решения. Карта советует, что осваивайте какие-то новые пространства, новые какие-то технологии, изучайте их. И ну, для кого-то это просто вызов к начальнику, разговор с начальником, да? Ну, если вам будут что-то предлагать, естественно, кто-то будет вас приглашать на разговор. Что еще? Но ну, совет по этой карте, да, возьми дело в свои руки. Действуй решительно, целенаправленно, смело. Не бойся брать ответственность на себя, и к успеху приведут именно личные усилия. Ну и напрягаться конечно, немножко надо напрячься, чтобы вот достичь своих целей. Давайте посмотрим третью карту. Третья карта Маг. Какие шикарные карты, карты вам идут, да? Ответственность, должность, да? Какие-то разговоры с, или знакомства с такими с большими людьми какими-то, да? такими важными. И вот в конце месяца вы на этой волне почувствуете себя магом. Я все могу, мне все подвластно, я решу любой вопрос, я достигну любых целей. Идет такая огромная энергия, идут какие-то планы, идеи, и такие идеи, может быть, от которых раньше вы себе даже представить не могли, да? Это что-то более глобальное, более большое. Вы почувствуете, что вы способны на большее. Да? Вы поверите в себя. Эта карта, Если первая карта говорила «поверь в себя, и будет успех», к концу месяца такое ощущение, что вы реально в себя так поверите, что вы никаких преград не чувствуете. Да? Я иду к цели, не вижу никаких преград. Вот такое будет настроение, такое будет состояние. Но карта говорит все равно, что нужна для того, чтобы достичь цели, Вот эта энергия нужна, да, воли, активности, э, инициативы. важно общаться с людьми, да, вот информацию это брать. важно, может быть, убеждать кого-то в чем-то, если вы там продаете что-то, это важно, да, уметь говорить, уметь э, донести информацию, преподнести ее так, чтобы поняли, да. Э, карта обещает, что начало может быть какого-то нового дела, приход нового какого-то э, известия, да, каких-то новостей. Вот вам все карты про это говорят. да, И Колесо Фортуны, и Паш э, говорил, что новости какие-то будут э, важные. Ну и карта говорит о том, что вы можете стать или уже есть мастер своего дела. Может быть нужно получить еще какие-то навыки, да, чему-то поучиться или какой-то опыт пройти. Но в, так сказать, в основе своей вы уже обладаете мастерством, опытом. Э, нужно быть уверенным в себе. И использовать вот эту свою мощную волю, интеллект, коммуникабельность, умение говорить, умение убеждать. Совет по этой карте. Будьте активны, делайте свое дело и верьте в себя. И у вас все получится. Становитесь профессионалом. И учитесь, может быть, говорить да, на публике. Давайте посмотрим еще одну карту по работе. Семерка мечей. Карта говорит, что здесь, вот если нам эти карты говорили, верь себя, бери ответственность, да, жди каких-то новостей, вот эта карта до новостей, наверное, да, здесь надо какую-то информацию собрать, потому что что-то может вам быть неизвестным, какой-то информации для принятия решения не хватает, ее нужно собрать, но не напрямую так говорить, что ответьте мне, скажите мне, дайте мне там какие-то бумаги, а надо чуть-чуть хитрее быть, да, в обход как-то пойти. Через других людей что-то узнать. Через других людей может документы какие-то посмотреть. да И так будет лучший результат. Нужна, нужен ум, гибкость, сила в этом месяце, ловкость, смелость, храбрость. И может быть какое-то парадоксальное решение, как-то поступить так, как никогда вы не поступали. Да, необычно как-то, по-другому. И Совет, как бы по этой карте, что для решения проблемы используй вот эти качества, хитрость, смелость, ум. Действуй тихо, собери информацию, решение твоего вопроса есть. Да, и поддержка тебе есть. И лучше пойти в обход. Но будь осторожен, потому что по этой карте вы ловчите, вы хитрите, но также могут хитрить и по отношению к вам. Да, и здесь надо быть начеку. Давайте посмотрим по отношениям. Император. Смотрите, у вас и король жезлов, да, и маг, вот какие-то сильные мужские энергии. Да у вас вообще здесь четыре уже мужских энергий. Четыре карты. Паш, король, маг и семерка мечей. да, Все мужские. И теперь даже на любовь, на семью падает мужская карта. Что это? От вас требуется прям какая-то такая вот мужская энергия, да, пробивная сила, воля ответственность, что у вас за события там такие будут, пишите мне потом под видео, да, что происходит, очень интересный набор карт у вас, колесо фортуны еще, такое ощущение, что у вас какой-то лифт социальный вас прямо выбросит, может быть, куда-то, да, где-то в чем-то повезет, где-то вас так продвинут сильно, да, ну, даже в семье вы должны стать императором, даже здесь вы должны брать на себя ответственность. Здесь вы должны что-то структурировать, создать какие-то формы, принять какие-то решения. Здесь вы должны держать все под контролем, в своих руках, для того, чтобы вопросы решались. Если вы женщина, может быть, или вам нужны такие качества, да, вот хозяина. Или, может быть, это ваш муж или отец, да, будут решать какие-то вопросы, то вы тогда не обстревайте, вы слушаетесь и подчиняйтесь. Потому что императору перечить это себе дороже. Что еще здесь можно сказать? Карта говорит, что в семье ожидается стабильной ситуации хороший контроль над вопросами, но нужно глобальное какое-то мышление, да, может выставить какие-то маленькие цели для себя, для своих детей, надо ставить что-то более такое значимое. Если вы хотите в отпуск, допустим, поехать отдохнуть, стратегически должны мыслить, сколько вы должны откладывать в месяц, допустим, чтобы это у вас случилось, да чтобы получилось поехать. На несколько шагов вперед надо просчитывать. Важны порядок, дисциплина, сильная воля и контроль за ситуацией, контроль, может быть, за детьми, контроль, может быть, там, за стройкой, если она у вас идет, за строительством, за чем там еще может быть, за домом вообще, да, как там, за коммуникациями, за оплатами. Все, что в доме делается, все, что важно за этим, за всем. Нужен контроль особый почему-то в этом месяце. Совет по этой карте. Осуществляй планы твердо и последовательно. Соблюдай законы. Кстати, это важно, да, законодательство. Бери управление и контроль в свои руки. Бери ответственность на себя. Решай вопросы с госучреждениями активно и смело, да, активируй свою волю. Мысли, веди себя как, как император, возьми управление на себя, не слушай других, убери страх, сомнения. А, интересная такая карта для семьи. Прям надо, если, может быть, у вас кредиты или долги, вам надо прям под контроль это четко взять, да, и расписать, что вот мы отдаем все свободные деньги, вкладываем, допустим, в ипотеку или там в, в кредит. Или там по детям, если надо решить, мы его туда, допустим, устраиваем, везем, организуем, не, не отпускать ситуацию да, из рук, надо держать все под контролем. Давайте теперь посмотрим колоду мистера Фримана, который говорит, чего не хватает, не достает и что может помешать. Роль в жизни называется карта или чужая роль. Это когда мы думаем, что я живу не своей жизнью, я не тот, кем себя считаю, я запутался. И вторая сторона, я очень хочу жить, как мечтаю, но что-то мне мешает. Хочу жить своей, а не чужой жизнью. Ищу себя. Что здесь можно сказать? Если вот смотрите, вам идут такие шикарные карты, да? Вот прям все в ваши руки. Перемена, какой-то закручивается новый цикл, шикарные какие-то возможности идут, новости, а вы вот можете сидеть и сомневаться, да, мое не мое. Моя ли это жизнь, войти мне в эту реку или не войти, а, взяться мне за это или не взяться. И вот эти сомнения, они могут помешать вам достичь успехов. У вас вот просто ни одной плохой карты нет, у вас прям все шикарные карты. И Если вы будете сомневаться, знаете, да, вот этого всего может не произойти. Поэтому сомнения фон. я все могу, я в себя верю, я иду к своим целям. Цели должны быть еще, кстати, да, важно, к чему вы хотите прийти. Давайте теперь посмотрим колоду трансвертинг реальности, которая говорит о том, как мы можем изменить свою реальность, меняя свои мысли и свое мировоззрение. Туз внешнего намерения, намерение вершителя. А карта, так вот, покажу вам ее. Здесь видите, у нас ангел-хранитель стоит за спиной, да? Намерение вершителя. Ангел-хранитель это или высшая я наша, она всегда. Нам подсказывают, как правильно поступать, да. Карта говорит о том, что вы вершите свою реальность своей волей. Вы объявляете любое событие, благоприятным или неблагоприятным. Вот, например, колесо Фортуны идут какие-то перемены, да. Один скажет Ура! Классно! Я этого ждала и пойдет в эти перемены, а другой скажет, о, перемены, что-то я боюсь, да, что-то вот как карта говорила, что я не знаю, мо ли это справлюсь. Поэтому, видите, разные варианты могут быть шикарные карты, но если вы будете сидеть или бояться, или э, бояться шаг сделать, вступить что-то, взять ответственность в себя, это все может пройти, и ваша реальность, которую вы могли бы создать, можете создать в этом месяце, она может мимо пройти. И еще карта говорит о том, что вершитель это не столько активный деятель, да, человек, который делает, сколько наблюдатель. Важно не только вот, как сказать, прям делать, что-то делать, а важно наблюдать, мне идут какие возможности, куда они меня ведут, да, осознавать, меня вот туда направляют, я туда пойду, это мое, меня сюда направляет, ого, интересно, я пойду попробую, да, я возьму на себя эту ответственность. И вот наблюдать, да, куда вас ведут, поддаваться вот этому направлению, да, вас как бы ангел-хранитель вот ставит на одну дорожку, а вы такие, нет, я что-то туда не хочу, я боюсь, не уверен в себе. Ну что, вторая дорога это не пойдет, другая, значит, пойдет. Какая? За это уже не он отвечает, да, не ангел-хранитель. Так, не подчинить, а позволить, вот в чем отличается его воля вот Человек, который наблюдает, он не подчиняет ситуацию, а позволяет произойти. Постарайтесь как бы вот это осознать и воспринимайте жить жизнь именно вот так. Наблюдайте и позволяйте. Если вы вдруг будете у мира требовать или просить что-то, да, брать его за горло, то останетесь ни с чем. Все, что вам нужно, это просто сделать заказ и э, ждать исполнения. Когда мы чего-то хотим, Мир нам исполняет. Но вот часто у нас не хватает терпения. Мы сегодня хотим шуму, завтра мы хотим куда-то поехать, послезавтра мы хотим с кем-то пообщаться. У нас нет вот такой стойкой цели, чтобы мы прямо о ней каждый день думали, желали ее, да, чтобы мир нам делал. Мир только одно схватится делать, мы уже второе хотим. Он только это начинает делать, мы уже третье хотим. Нужно дать миру возможность сделать то, что мы просили. Так отпустите мир, позвольте ему быть для вас комфортным. Прямо сейчас секрет в том, что нужно отпустить хватку. В смысле, я, да, я этого хочу, мир меня услышал, я это отпустил. И я, конечно, делаю шаги, но вот такие смотрю, а что мир мне подкидывает, а куда он меня направляет, наблюдая и правильно делаю выводы. Дорогие водолеи, у вас самый наилучший расклад за сегодня, я еще рыбам, правда, не сделала. Ну вот, э, такие шикарные карты у вас выпали, да, э, любимчики опять, да, мои водолеи. Вот э, колесо фортуны в вашей жизни начинается светлая полоса, новый виток в жизни, новый цикл. Не бойтесь его, идите смело. Э, вам нужно получить какую-то или дособрать какую-то информацию, да, вам нужно взять на себя ответственность, не бояться. И тогда у вас придет энергия, придут возможности, придут... Люди, вы будете уверены в себе, на работе не, не все открыто так выражаете, да? хитрите немножко, дома берите на себя ответственность и будьте вот этим императором, не переживайте, моя ли это роль, все, что вам приходит в жизни, это все ваше, и не забывайте, что вы вершите свою реальность. Наблюдайте, что вам мир предоставляет, куда вас направляет, и тогда ваша жизнь легко-легко повернется в нужную сторону, вот на волну удачи, на волну фарта. Я очень рада за вас, дорогие водолеи. Желаю вам удачи, процветания. Пусть у вас вот это колесо закрутится наконец в ту сторону, в которую вы хотите. Пусть принесет вам новые возможности, новую жизнь яркую, красивую Запоминающиеся да, Чтобы вам было интересно Каждое утро вставать Интересно жить Интересно того, что сегодня мне день Новый принесет да, Какой подарок он мне сегодня подарит Чем меня удивит Желаю вам удачи, до новых встреч Дорогие водолеи, до свидания да, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Пишите комментарии, как у вас проигрывается Как у вас откликается расклад да, Очень интересно читать Когда реальные какие-то ситуации в жизни до новых встреч и до свидания.